То угу. есть я хотел это все в 1 с свести. Но, блин, что-то слишком долго и муторно там. Ну, круто. Круто. Блин, вот именно то, что надо. Ну в да. простом виде вообще. Ну да, да. Потому ну... что 1С, оно. Ну, сильно сложно. Просто собрали в кучку. Uh -huh. С тобой базовые действия. Uh -huh. Вот, заходи в настройки. Вот, настройки. Вот подключение функций. Первое. Сделки убирай, ну, то есть, галочку со сделок убирай, да, пока у тебя не будет его. Все, Саш, ниже пролесни. Еще ниже, ниже, ниже. Вот, считай э, кошельки красненько первое. Угу. Вот, смотри, у тебя, получается, есть товарные остатки какие-то, ну, магазин, э, то есть... Э, ты, на сумму, ну, да, да, да. Да, вот делай новый счет, да, то есть, как называешь, то есть, товар в магазине, например, новый счет вот справа, там, в углу. Угу. То есть, как как как ты его называешь обычно? Так, это счет, счет, счет, ну, касса, что, касса, название счета. Не, не касса, это вот товар именно, который лежит, то есть, остаток товара или как, ну. А, ну, товарный остаток. Ну да, так, давай назовем его товарный остаток. Вот, еще смотри, тип счета, он получается не хранение, денежных средств, он получается денежное выражение. Ну, денежное выражение – это вот как раз типа склад. То есть, это как бы деньги, но они как бы, ну… В... ну я понял, да. Деньги в товаре. Да, в товари. да, это денежное выражение. Все, сохранить. Ага, еще смотри, у тебя получается есть расчетный счет или нет у тебя его? Есть, есть. Вот, можно переименовать его, например, сделать расчетный счет там «Альфа» или расчетный счет с бер, там. То есть, переименовать? он… переименовать? Редактировать, получается, вот справа. Да, вот здесь. Расчетный счет «Альфа», например. А, или Россельхозбанк. Угу. Хранение уже денежных средств. Да, это прям деньги, да, настоящие. Угу. Все, и касса получается. А есть еще какие-нибудь там, я не знаю, карты, может, ну, какие-нибудь подотчетные, может, у тебя наличка бывает? Ну, скажем так, есть две кассы, два магазина у нас. Угу. Есть две кассы и, ну, есть, ну, и, блин, мы с нее снимаем деньги там, я не знаю, как. ну, третья будет касса, видимо. Ну, она где-то лежит, допустим, это карт, ну, то есть подотчетное лицо какое-то или как, Лисеев там может, или еще как его назвать. Ну, да, в кармане она лежит. То а, ну, допустим, ну, как бы, касса Михаил, например. Ну, то есть, касса, допустим, первый магазин, адрес можно его, да, там, ну, по улице. Касса там Витебская, например, касса mm -hmm. там Пушкина. Ну, давай, ну просто... давай, вот, сейчас сразу вот так. Да, переименуем сразу. Касса Караван. Там касса. Касса Перекресток 2. Ну и все, и касса, если у тебя лежат деньги, то касса Михаил получается. Ну, там, да. Ну, все дело. Да? да, да, да, третью кассу. Касса основная. Ну или да, касса основная. Чтобы проще было. Угу. Так. Вот, и сейчас вот, мы... смотри, обнови сейчас страницу, да, обнови, и там есть аудит счетов. Угу. Вот, и новый, новый аудит делай. Смотри, ну, допустим, вот смотри, мы сейчас заводим деньги, да, допустим, но тебе нужно будет посчитать, вот, например, выбирай счет, например, товарные остатки. Вот, ты же их можешь по 1 посмотреть, сколько там, вот сейчас, на ну, на данный момент товарных остатков лежит, на какую да, сумму? Да, да. То да. есть это по цене закупки получается? По цене закупки, да, блин, не помню, где этот отчет, но... Ну, да, да, да, давай можно. пока, чтобы ну, не тратить время, да, твое там и мое. Ну, допустим, допустим, там 100 тысяч рублей, грубо друг говоря. Да, да, 100 тысяч рублей, все сохранить. 1 миллион написал, ну ладно. Примерно. Пускай будет миллион. Вот, а потом получается новый аудит, например. Ну и так по, давай по разным кассам сейчас тоже пройдемся. Что там тоже наличка да, лежит. Ну вот караван, там, допустим, там 3000 рублей сейчас, да? Да, да. Перекресток 2, сумма. Что там, 5000, допустим, сейчас? Угу, да, все верно. Угу. И э, счет Россельхозбанк, там, допустим, не знаю, 50 тысяч рублей. Да, все, да, вот так вот угу. так. Ну, это я счета завел. А, понял. Все, сейчас заходи в баланс. Получается, у тебя баланс это слева, да, сверху. То есть, первый отчет у тебя, вот который будет формироваться на каждый день. То есть сколько денег где лежит? То есть всего у тебя там, например, миллион пятьдесят, а свободный остаток 58 тысяч. Ну, потому что ты не можешь расплатиться товаром получается то есть он отсюда ну, денежное выражение ну... реальных денег у меня 58 до да, милли... а, ну я все понял ага, да, да, да. вот и давай сейчас какие-то движения у нас пошли например давай. А, заходи в ДДС, угу. Угу. все и допустим ну расход какой-нибудь давай за аренду например заплатил так, расход да угу. все выбираешь статью ну, и вот эти статьи, кстати, можно будет переделывать, как ты хочешь. Все, 50 тысяч. И форма оплаты откуда? <связанная> ага. Ну, давай вот так. Ага. Все, ну, контрагента можно не указывать. Сейчас все это помню. все сохранить. Вот. Ну, еще смотри, знаешь, такая ситуация, например, вот именно в твоей ну, ситуации нужно, смотри, ты купил товар, например, в магазин, а он еще не продался, например да да да вот тебе нужно сделать перевод как будто ты например из там с расчетного счета перевел деньги в товарный остаток вот это будет у тебя статья перевод ну то есть ты еще деньги получается не трачу вот нажимай да, перевод вот ты потратил ну, статья там перевод да между счетами а uh -huh. сумма ставь ну например на 10 тысяч товара купил uh -huh. вот форма оплаты то есть ты заплатил например с расчетного счета да. А деньги, деньги пришли, получается, на товарный остаток. А, ну понял, понял. Ага. То есть ты, получается, с одного кармана в другой переложил. Но, ну, как бы у тебя, ну, ну, то есть еще расходов не было, получается. ну, ну, ну, ну, Вот, все сохранить. И еще сделай знаешь, что вот, допустим, а, ну, каждый день, да, или там раз в неделю тебе нужно будет заходить, вот, который мы отчет формировали по продажам. А, то есть ты продал, например, вот те приход денег, вот клиенты тебе передали, да, приход сделай. А, ну, допустим, там, я не знаю, на 100 тысяч рублей, например То есть, поступление от клиентов 100 тысяч рублей Форма оплаты они тебе, например, на кассу номер один отдали, да? А, ну, на кассу перекресток Ну, вот, то есть, перекресток продал на 100 тысяч, сохранить Делай угу. mm -hmm. Вот, и то есть, у нас на эти 100 тысяч себестоимость какая-то ушла с товарного остатка То есть, нам нужно сделать расход а Расход, получается Ну, набери, вот сейчас попробую набрать там товар, что-нибудь такое товар. Ага, все, видишь, выплаты поставщикам. Да, вот эту статью выбери. То есть у нас себестоимость это ушла. Помнишь, мы смотрели, да, себестоимость? No, no, no, no, Давай no, no, no. ее сделаем no. там 1060, например. Все, и no. форма оплаты, себестоимость у нас уходит с товарного остатка. Все, сохранить. Все, сохраняй. Ага. Mm -hmm. Вот. И, ну, мы примерно сейчас уже можем смотреть. Вот сейчас заходи в баланс, получается. Mm -hmm. Вот, смотри, у нас э, товарный остаток на полтос уменьшился. Так, а, так, ага. А, касса увеличилась на 100 тысяч, потому что нам 100 тысяч заплатили в нее. Касса перекрестилась. Да? Угу. То есть расчетный счет, по-моему, там с ракет был, а стал там сколько 35? Да, 35. Так, а склад у нас был... Ну-ка, открой еще раз. Миллион. Да, на миллион. А, да, и себестоимость у нас 50, да, ушло? Себестоимость на 50... На 60... Ну, открой ДДС, давай посмотрим. Чтобы посмотреть. ДДС открой. Движение... Да, ДДС. Угу. Так, смотрим. А, ну, смотри, да, у нас на 60 ушло, но мы купили товара переводом на 10 тысяч. То есть у нас склад уменьшился на 50. То есть 60 плюс 10, 50, да, осталось. То есть был а миллион... 60 плюс 10, то это, ну, или как, ну... Да, да, да. То есть у нас был миллион, минус 60 стало 940, плюс 10 у нас пришло, стало 950. А, ну да, да, да, Вот, касса перекресток было там, что там, 105 тысяч, по-моему. Вот, а 5 тысяч осталось там, 105, да, то, что нам клиенты отдали бабки. А аренда помещения, то есть, расчетного счета у нас тоже... У нас, ну, с расчетного счета у нас ушло 10,15, то есть, мы заплатили за товар, получается, и арендова помещения, то есть, расчетный счет у нас минус 15 стал. Ну-ка, давай баланс проверим. Ну, то есть, он взаимосвязан вот с этой штукой? Да, вот, расчетный счет был... 50, вот пятнашку мы отдали с него. Да, кассу караван не трогали, касса перекресток пришло 100 тысяч. Угу. Ну и товарный остаток, то есть мы 60 потратили, 10 закинули. Да, да, да, да. да. То есть товарного остатка у нас уменьшилось, всего стало денег 100, все вместе. Да. свободный, вот 143 я из кассы могу взять денег, вот 143. Тысяч. Да, да, свободный, ну то есть он наличными деньгами у нас есть, прям настоящими деньгами. Ну то есть и ты смотришь, откуда ты можешь взять, да, то есть тебе с расчетного счета надо 35 снять, да, там а, сотку надо, получается, 105 с этого, с перекрестка, 3 с каравана, угу. вот, и получается вот как раз 143 тысячи. Все, я понял. Вот, и сейчас за... заходи в прибыль, ну то есть мы еще посмотрим прибыль, Mm -hmm. Тут только смотри, этот э, период выбран 17-й год, надо 18-й сделать. Вот, смотри, знаешь, сейчас я тебе буду говорить, что делать. Вот промотай вправо, получается, до января, э, января 18-го. Да, мотай, мотай, мотай. Еще разок... Ага. И сделай 1 февраля, на 1 февраля нажми. На 1 февраля 18-го. Вот и на 28 февраля тоже нажми. Вот все и там есть выбрать, ага, выбрать и построить отчет. Угу. И вот видишь у тебя за февраль, ну второй месяц 18 года, то есть выручка 100 у тебя, себестоимость 60, валовая прибыль 40, общие расходы пятерка, то есть ебита, это операционная прибыль 35. Ну, налогов там, инвест-затрат и дивидендов не было, поэтому у тебя там и не распределенная прибыль, и чистая прибыль по 35. То есть, ну, по факту ты заработал, допустим, 35 тысяч. Если ты, ну, на себя деньги берешь, то тебе нужно в дивиденды их записывать тоже через ДДС. То есть, какой кассы ты их забрал. Так, ебита это что такое? Операционная прибыль. Ну, то есть это как бизнес твой сработал, по сути. Ну, то есть да. он может у тебя на 35 сработал, а ты, например, там торговое оборудование на, ну, на 100 взял. Это не значит, что у тебя бизнес минусовой. Просто ты туда еще доинвестировал деньги. Угу. Вот, и общие расходы, вот смотри, вот потыкай там на эти стрелочки. Ага. Вот видишь, аренда помещения. То есть если у тебя много там будет, да, то есть за что-то там. Да -да -да -да. Связь, там РКО, там еще что-нибудь. И себестоимость тоже открой. На себестоимость, видишь, у тебя там выплаты поставщикам. Вот эти статьи ты можешь менять там в настройках. То есть, есть статьи прихода и статьи расхода. То есть, ты можешь лишние удалить и оставить только то, те, которые тебе нужно Ну и, жел... и желательно каждый день эти продажи смотреть а, и сравнивать баланс там с физическим, да, там. То есть, если на кассе там 3000, там на кассе должно 3000. Если там не 3000, значит, мы что-то не учли, получается. Угу. Понял. Но я пою же, вопросы можно будет, да, задавать там? Да, давай так же, но если это... Ну, ты мне скажи, в целом, как тебе вот эта вся штука? Ну, круто, я вот это и хотел, факт. То uh -huh. есть я хотел это все в 1 свести, uh -huh. но, блин, что-то слишком долго и муторно там. А вот тут проще все, блин, просто вот проще. Ну да, и у тебя контрагенты еще можно убрать, чтобы она не маячила тебе. А, тоже ну, в настройках да. подключения функции брать контрагентов. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и еще там есть блок планирования, вот. Блок, планирование. Да, да и... Да, кстати, планирование вот где это. Вот сделай подключение функций. Вот, нажми планирование на галочку. А контрагенты галочку убери, потому что в твоем она не будет. Ну и менеджеру тоже убери. Так, еще вниз, давай посмотрим, что там есть. Пролесни. Ага, mm -hmm. ну все, супер. А, и сейчас обнови страницу. У тебя там должен блок планирования с календарем появиться. Угу. Заходи в, ниже в планирование. Mm -hmm. Mm -hmm. А, делай расход Так, давай расход, сделай статья Ну, статью любую, сейчас я тебе просто покажу Ну, вот, аренда помещения, например Вот, делай сумму, например, там а, ми Сделай миллион Ну, что, чтобы наглядно было, все сохранить, делай mm -hmm. Так, подожди А, блин Ну ладно, окей, делай еще приход а, делай поступление от клиентов и делай, ну, полтора миллиона. Только дату сделай, а, например, там, 16 число. Ну, то есть, это же в будущем, да? То есть, тебе, типа, деньги кто-то отдаст. И, а, да. и сделай вот 9, девято... ну, сохранить, да. И вот где 9 число, сделай хотя бы, ну, 12-го, его, а, да, вот этот миллион. Сделай 12, ну, чтобы наглядно было. Ага. Сохранить. Все, заходи в календарь, получается. А, тут тебе то же самое нужно сделать с, этим, с календарем, а, ну, чтобы февраль он показывал. Да, да, да, понял. Сейчас. Вот, да, с первого, получается, по 28 ага. Все, выбрать, выбрать. Не, выбрать сначала и построить отчет и вот как этот кассовый разрыв чтобы у тебя не случился ну, то есть видишь, все было хорошо потом яма а потом опять все хорошо И сейчас мотай мотай вниз получается и вот видишь тут по ну по дням да то есть у тебя было 153 тысячи потом бах минус миллион то есть четыре дня ты был в кассовом разрыве потом mm -hmm. плюс полтора и ты опять из кассового разрыва ну выпал то есть ты можешь подставлять сюда какие-то свои платежи да то есть No, no, no, no. поставщикам отдать еще кому-то и он будет это сравнивать с текущим остатком ну без склада только да то есть ну как бы ну живые деньги то есть у тебя на, по факту может быть лежать там 150 тысяч допустим на счету но на самом деле у тебя там через 3 дня минус 20 будет и, то есть тебе срочно нужно ну, нужно искать деньги а не, а, ну как бы не тратить их вот такой тоже простой механизм как бы этого ну не попадание в кассовый разрыв еще баланс открой Вот, и видишь, у тебя деньги в планировании появились справа. То есть нужно отдать миллион, а ждешь полтора. Ну, осталась затрата, дебиторка вот такая. Да, да, да. Угу. Вот. И вот он тебе свободный остаток, говорит уже. Ну, то есть те деньги, которые у тебя есть, плюс э, что, что тебе отдадут, и минус сколько тебе затрат. И то есть свободный остаток, там, когда тебе все отдадут, и ты все отдашь. 643 тысячи будет. Но платежный календарь все равно нужно смотреть, что. Ну, вот видишь, да, допустим, здесь вроде все хорошо, а в платежном календаре все равно какой-то буфер, да, там из 4 дней был в кассовом разрыве. Угу. То есть, вот, надо смотреть, чтобы вот за эту полосочку ничего не выходило. Понял, блин. Буду... Блин, слишком много информации, сразу все не запомнил, но постараюсь поюзать еще, чтобы. Угу. Еще смотри: я тебе сейчас смогу сказать, да, чтобы не грузить. А, вот нажми на территорию крепежа получается. Да. А, и получается вот на small rp Еще сверху, сверху, там же куда нажимал. Ага. Вот. И вот видеокурс. Угу. То есть там специально для предпринимателей, но ну, я прям снимал, там 10 уроков по 10 минут. И да, кадра понял. То есть ты, ну как бы он ну, платный, он стоит 5000. Но он а. как бы тебе будет полезен, стопудово. Угу. Чтобы быстро все, ну, то есть, да, запомнить там все дела, как что вести. Ну и плюс, Пользу. если будешь пользоваться, я тебе ну, тоже буду помогать тогда. Ну, понял, что? А программка, она, что там, сколько ее юзать можно? А, Это... сейчас зайди, получается, вот сюда, да, на территорию крепежа, а в, слевом, в левом нижнем углу. Кругляшок такой. Ага. Нажми профиль. Профиль, ага. Вот, у тебя получается до 15.02. Вот, тариф у нас 3000 в месяц, но там, если, ну, как бы берешь на 3 месяца, 2700, по-моему, если на полгода, то 2,5 за месяц получается. Ну, понял, да, да, да, вот, то есть активно надо 15.02. Угу. То есть, да, все, можешь юзать. Все. Так. Да, по юзу обязательно. Ну все супер. Ну и в целом, как тебе вообще дай обратную связь. Ну, круто. Круто. Блин, вот именно то, что надо. Ну, в простом да. виде вообще. Ну да, да. Потому ну... что 1С, оно, ну сильно сложно. В смысле, там сразу сходу не разберешься, а тут вот вы просто собрали в кучку. Угу. Слушай, ну супер.